И этот скинь многое есть Выталом За другой силы Через три дня Я вас сокрую Закопаю И этот скинь много есть на суд Тут, тут, Через три дня я вас закопаю Я куративный бар! Я тут не